И теперь, господа, маленький отчет о том, как работает рука Белозерской. Выходи. В общем, я тут в обед пошла в торговый центр покушать. Ну, моментально освободился стол, хотя все было занято. Я офигела, я не привыкла, что ну, так происходит. Я думаю, о, ну это альфа. Ну, а потом, значит, я села кушаю, и ко мне подходит женщина с ребенком и говорит, а вы одна? Я думаю, наверное, она хочет тоже сесть, так как мест нету. Я говорю, да, одна, садитесь. Она говорит, я оставлю с вами ребенка в магазин, схожу. И она оставила со мной этого шестилетнего ребенка, минут на 20-25, и я думаю, я же только что хотела кому-то помочь. Как это быстро все работает. Просто я посторонний человек, вокруг сидела, ну, куча народу, ну, она меня знает, не знает, и я ее не знаю. И со мной так спокойно оставили этого ребенка и ушли.